Рассмотрим зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. При образовании металлической кристаллической решетки атомы металла теряют внешние валентные электроны, слабо связанные с ядром. Положительные ионы металла, расположенные в узлах кристаллической решетки, совершают колебательное движение. Совокупность свободных электронов называется электронным газом и обеспечивает электропроводность металла. Под действием электрического поля электроны начинают двигаться упорядоченно, создавая электрический ток проводимости. Сопротивление металлического проводника обусловлено тем, что электроны участвующие в направленном движении под действием электрического поля сталкиваются с ионами кристаллической решетки и передают им часть своей энергии. При повышении температуры проводника Увеличивается скорость теплового движения электронов и амплитуда колебаний ионов в узлах кристаллической решетки. Соответственно возрастает число соударений электронов с ионами и растет величина сопротивления.